День добрый дорогие друзья! Друзья, не убивайте пожалуйста свои ролики неправильным использованием сервиса СНГ. Сервис хороший, но это инструмент, а как любым инструментом нужно уметь пользоваться. Вам пользоваться этим инструментом никто не учит. Поэтому, друзья, вы задайте себе вопрос, что вам нужно от Ютуба? Вам же не нужны какие-то циферки под вашим роликом. Вам же нужны живые люди, которые придут в ваш проект, посмотрев ваш ролик на ютубе. Чтобы такое случилось, ваш ролик должен быть в топе. Он должен выходить на первой страничке по вашему ключевому запросу. Это все реально сделать. Посмотрите, мои ролики по СНГ, все они в топе. Но, чтобы это делать, нужно знать, как работает YouTube. Вы этого не знаете, и вам об этом не говорят. И что получается? Вместо того, чтобы получить какую-то пользу от этого сервиса СНГ, вы получаете только вред. Вот яркий пример. Вот взял ролик, который раскручивается сервисом СНГ. Посмотрите, что у нас есть. 77 просмотров, 51 лайк. То есть, друзья, это не естественные цифры. Это замечаю я, значит, это замечают и роботы Ютуба. И никогда вот этот ролик никуда не выделится. Никуда он не выскочит. Почему? Потому что с любыми накрутками, а это не раскрутка, это НАКРУТКА. Поймите вы, это не продвижение, не раскрутка, а именно накрутка. А с любыми накрутками сейчас Google борется. И мы получаем не пользу, а мы получаем вред. Нужно знать, как работает YouTube. Хотите узнать, как это все работает? Пожалуйста, приходите каждый четверг на вебинары. Вот 8 часов по Москве проводятся вебинары. Пользуйтесь контактом, пожалуйста, подключайтесь к мероприятию. Называется он YouTube Мастер. Изучайте YouTube, задавайте вопросы. Я не беру за это деньги. То есть деньги это не самое главное. Главное, чтобы работа приносила удовольствие и пользу. Вот. А мне просто вас жалко. То есть вам просто забили мозги тупой рекламой, и вы просто напросто портите свой труд и будете думать, что YouTube вам ничего не даст. А я в этот проект СНЖ, как оказалось, привлек 109 человек. Все эти люди подписались под меня на автомате с моих роликов на YouTube. У меня их не так много было, но вот 109 человек, пожалуйста, привлек проект. Хотите также, пожалуйста. Изучайте YouTube, правильно используйте сервис SMG, и тогда у вас будет результат. Спасибо всем, кто досмотрел. Жмите лайк, пишите комментарии под данным роликом.